Всем привет друзья, с вами Веном И сегодня у нас на очереди последние испытания в StarCraft II. Вообще последнее, все что наверное можно только пройти в этой игре Я прошел и осталось только ранняя оборона Ну давайте посмотрим В сетевой игре зерги и протасы скорее всего будут вести себя очень агрессивно на ранних этапах игры Надо быть готовым отбивать такие атаки Прикол в том, что вот эти все испытания в StarCraft II, Они я так понимаю деланы, сделаны были еще в Винкс оф Либерти Поэтому многих юнитов, которые есть на ранних этапах, здесь вы не увидите. Ну, то есть адептов здесь нету, рипперы есть, потому что это они появились в самом начале. А, ну, какие-то еще другие циклоны, например, по-моему, тоже здесь нету. Соответственно, стоит иметь в виду, что эта ранняя оборона, конечно, уже очень устарела. И сама по себе она, по сути, не имеет ничего общего с тем, что сейчас есть в игре. Ну ладно, давайте все равно сыграем в нее. Я просто хочу пройти последние испытания здесь. Бункеры ключ к успеху в этом испытании. Начните строить их как можно скорее. Ну окей. Добрый день, командир. В этом испытании от вас потребуется защитить все свои строения от многочисленных вражеских атак. Чтобы успешно пройти испытание, используйте КСМ для ремонта поврежденных строений и помощи в обороне. Хм. Так, ну, нам предлагают играть с помощью КСМов здесь. Это, конечно, полный бред. Ставим, давайте-ка, здесь сначала... Э, сначала ставим казармы, соответственно, да, чтобы можно было нанимать мариков. А потом что-нибудь еще придумаем. Так, главное сейчас нанимать еще рабочих. Я думаю, поставить стеночку, потому что тут зерлинги собираются атаковать. Стеночку кунь качественную. Итальянскую стеночку. Ставим, давайте-ка. Около виспенчика. Еще бы бункер где-нибудь установить, я думаю. Только где его поставить, даже пока предположить не могу. Ставим еще здесь, соответственно, дополнительное хранилище. Чтобы оно перекрывало проход зерлингов. Раз уж нам известно, что будут нападать на нас зерги, то, соответственно, газ мы здесь использовать не будем. Ну, точнее, ранние атаки будут. Так, давайте, добывайте дальше. Пока что забейте на атаку зергов. Угу, уже бегут они. Ну и хрен с вами, атакуйте давайте. Я думаю, они будут обходить, они, оказывается, попытаются тупо напасть. Так, слушайте, поставим еще давайте-ка здесь бункер. Давай, До последнего давайте не будем чинить, потому что они могут просто взять, потом попробовать обойти, а у меня тут пока один тиранчик, и это сделать очень, очень сложно будет. Так, ну все, отразили атаку эту. Отлично. Справились с этим. Еще, да, сейчас? А, он еще бегает. Ну давайте, ребята, бегите все сюда. я вам приготовили вкусняшек. Так. Да. Надо поставить еще где-нибудь он Вот здесь, например. Поставим, чтобы базу оградить полностью. Ой, да у меня тут уже три тирана, три марика. <coughs> Это уже все, вы тут не пройдете. Сколько угодно Собо пытайтесь. Подлатать? Так, можно было бы еще один бункер, а ой, точнее этот казармы еще не поставить, Поставь там здесь. Давай, удиви меня. Отлично. Но у нас есть время, кстати, пока базу создать. Может, еще какая-то атака будет, да? <coughs> Тут стенка немного кривая получается. Ну ладно, пускай такая будет. Для меня сейчас это вообще не важно. Ставим, давайте-ка, еще тогда здесь казармы. И можно даже газок попробовать. Газок-то будет ставиться. Ну, по идее, да? Ой, блин. Да это бесполезно, ребята, у вас уже очень мало. Все, ГГ пиши, выходи, давай. Так. Эм, ну да, и чё все, готов я. Выиграл. Добрый день, командир. <как> В этом испытании от вас потребуется защитить все свои строения от многочисленных вражеских атак. Чтобы успешно пройти испытание. Используйте КСМ для ремонта поврежденных строений и помощи в обороне. Угу, mm -hmm. ясно. Так, ну что-то интересно. Они, главное, мне показали, что как будто у меня там уже здание есть, так куда они делись? <кười> <кười> <кười> ага, это, короче, они решили запилить там что все, пешло? да? Недостаточно минералов. Так, ну я точно так же поступаю, ставлю. Давайте-ка здесь первый барак. Недостаточно минералов. И можно, кстати, да, два барака поставить, Рызые почему бы нет. <coughs> вот это хорошая идея. Так, у них уже здесь пилон появляется. Так понимаете, теперь стоит свои врата. Давайте, давайте, давайте. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, но у меня не успеют появиться раньше, они у них раньше появится, Но при этом они, конечно, будут пока респауниться, плюс пока они подойдут, уже время я успею своего первого марика вывести. А, проблема в том, что, да, я пока не могу поставить бункер. Ну уж не так уж и скоро что-то мне тут. Что давай, давай, давай, давай, давай. Ставим бункер. Недостаточно минералов. Блин, этот заблокирован, ну и фиг с тобой будешь съесть, значит. Ой. Ой. Ой-ой-ой. <свят> <свят> а, ну если так... <свят> да пожалуйста, чувак, А такую сколько тебе влезет. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. Так, требуется дополнительные хранилище, минералов. это очень плохо. Оп, все чувачок. Требуются дополнительные хранилища. Что новенького. <связывая> Нет, беги, беги, беги, беги. минералку беги. Отлично. Воу. Ремонтируйте. 1003. Так, ставим давайте-ка. Еще. А то в саппай блок себя вогнал блин и так мало юнитов так еще в саппай блок вошел давай, удиви меня. <соспит> давай давай давай сюда заходи отлично Давайте еще поставим газок и может быть... А, ну нет, хотя бы Разве что можно еще дополнительно казарму стмить. Ну все, это уже в принципе они не могут даже пройти. Но сейчас появится, правда, уже и третий еще ЗИЛ заодно. Тогда уже, да, будет немножко посложнее. А... Ну танки тут, конечно, делать бессмысленно вообще. Можно еще вот поставить один этот, да? Пускай три казармы Но они даже пройти теперь не могут готов. <coughs> Ну да, я уже более-менее обезопасил себя Сейчас надо как-то придумать, как пройти к ним Давайте все сюда Сохранюсь, а то, может быть, все-таки не получится пройти. Готов. Так. Давайте всех сюда. Отлично. Вооружен Уходи отсюда. Так, ну и что? Потихонечку ломаем. О. Ломайте давайте. Доламывайте, точнее, это здание. Общей потери два, это интересно кто. А, это имеет суду... Нет, это у нас вроде. Это имеет сюду даже КСМ, что ли? Так вроде КСМ-то это не боевая единица. Ну смотри, какая сукина... Какая сукина сына снова строит свои здания. Давай, удиви меня. <связать> а ну все по сути у него только один гейт остался. Так, ломайте давайте. Последний гейт. Так, отлично. Теперь надо как-то разобраться с тем, что внизу, потому что надо сначала все вверху разломать, а потом уже вижни не будет, и мы сломаем спокойно фотоночку. Ну все, GG, протас проиграл. Зафотонить не удалось. Атаковать в ран... ранний пуш строить не удалось. А у меня целая куча мариков, я сейчас пойду к нему на базу, да и выиграю. Ну, это было на самом деле easy, Я даже не знаю, это было не сложно. Тем более с такой скоростью, скорость какая-то замедленная реально. Я не знаю, но мне кажется, вообще медленно-примедленно все происходило. В общем-то, я закончил все испытания. Uh, и также я закончил абсолютно все, что вообще возможно в этой игре, наверное. <смех> но ну, я, конечно, мог бы еще получить достижения во всех компаниях полностью, но, сами понимаете, это, блин, такая жопа, что мне неохота даже этим заниматься. Да и к тому же это будет очень скучно. Так как я просто выставлю сложность, легкую, и буду достижения получать, какой там вот смысл. В общем-то, все испытания мы прошли. Ранняя оборона пройдена, это было, ну, не сложно, я бы сказал бы, совершенно, потому что тут главное просто поставить блок и бункер, и все, и в бункере сидеть, и никому не подпускать. Ну что ж, а с вами был Веном, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. Мы закончили вообще все, что возможно во втором Старкрафте. Не забывайте смотреть мои новые видеоролики по Старкрафту вторыми особенности А с вами был Веном. Всем пока, удачи. Надеюсь, с вами встретимся в следующих видео.